Всем привет! Это мистер ДМС. Сегодня мы поговорим с замечательной певицей, актрисой и педагогом Дарьей Зуевой. У нее очень большой артистический, актерский бэкграунд. Она прекрасный преподаватель по вокалу и вообще творческий, и креативный человек. Даша, привет! Скажи, пожалуйста, вот твоя основная деятельность. С чего она начиналась? Твое первое творчество, начиная с детства, что было твоим первым творческим актом, с чего все началось, что впоследствии по цепи каких-то случайностей и неслучайностей привело вот к твоей бурной творческой карьере, актерской, певческой, педагогической. Хорошо, расскажу. Когда мне было четыре года, я была маленькая кнопка, и мне так довелось, что в общем, меня пригласили в студию бальных танцев. Точнее, моя мама поняла, что нужно девчонка, отдавать, что же она будет пропадать. И, в общем, я начала с бальных танцев в 4 года. И до 10 лет я ездила по разным соревнованиям российским различным, по разным городам и весим. И, собственно, тогда уже началась моя гастрольная жизнь. Пусть она была неподалеку от нашего города, я родилась в городе Смоленске, но, тем не менее, я уже полюбила вот этот дух соревнований, гримерок, партнеров, друзей. В общем, это было очень здорово. А потом в 6 лет я еще пошла в студию эстрадной песни. Вот, и сочетала это вот с танцевальным своим увлечением. И, собственно говоря, так случился первый телевизионный конкурс «Золотой феникс». Запись на него даже есть на Ютубе с 96-го года. Ну, я думаю, что кто-то эту запись туда залил как в какое-то время, потому что Ютуба тогда, видимо, еще не было, я даже не знаю. Но как это мило, что эта запись до сих пор есть. Такое было у меня начало. Ты устраиваешь разные творческие вечера, называемые музыкальными гостинами. Мы к этому сейчас попозже чуть при придем. Скажи, пожалуйста, как тебе пришла в голову вообще идея коммуникации собственного фестиваля, коммуникации людей? Тут нужно сказать, что я начинала, наверное, после того, как случился мюзикл "Мама Мия", я начала делать такие, как творческие вечера, концерты, на которые звала друзей актеров коллег из театра, музыкантов различных, которых я знала. И на, для поклонников, да, вот мюзиклов, я устраивала такие концерты. Это был очень классный, интересный опыт, да, когда ты в центре, в сердце вот этого выступления. Такие концерты были в Гластонбери раз, Пап, в разных других интересных барах и площадках Москвы. Так я развивалась, развивалась музыкально, мне это очень нравилось, потому что это немножко другая направленность в деятельности, нежели э, актерская, да, на сцене. Это больше такая сценическая, музыкальная, и мне это было очень интересно. А, но потом, в связи с тем, что я переехала в Нидерланды три года назад, и я все равно продолжала еще до пандемии летать в Россию, и для того, чтобы держать связь со своими студентами, друзьями, коллегами в театре я устраивала такие тусовки, потому что если я приезжала, например, на две недели, то было очень-очень сложно ä, повстречаться со всеми на кофе. Поэтому выход из этой ситуации был сделать такой вот вечер в лофте, такой творческий музыкальный джем, где музыканты играют, вокалисты поют, актеры ä, тоже там читают какие-то произведения, общаются. Ну и мои студенты, которые у меня занимались тогда, они тоже приходили и исполняли произведения, потому что не очень много площадок бывает, когда начинающий исполнитель, вокалист может попробовать свои силы. Наверняка тебе это дало идею сделать еще и преподавательскую деятельность одной из основных. Потому что, насколько я знаю, ты преподаешь вокал. И вот что впервые появилось? Ты начала преподавать вокал, и музыкальные гостиные то есть музыкальная гостиная появилась у тебя как идея. Либо же в процессе, когда ты уже начала такие собственные мини-фестивали делать, у тебя появилась идея преподавать людям вокал. Ты слышала, что они, они не, не чисто интонируют или где-то могут не попадать в ритм. Что было первее, как курица или яйцо? Ну, первично, конечно же, было желание общаться с людьми, преподавать, да, научиться понять вот эту психологию коммуникации. И в 2015 году я начала преподавать ребятам, которые хотят поступать в театральный вуз. Очень много театральный вуз, да? А, да. А, извини, да. Я немножко прерву тебя про, про, про театральный вуз. А что за театральный вуз? Расскажи вот немножко о своем образовании, я потом верну нас в русло вот это педагогическое музыкальное. Но очень а хотелось что? бы еще об этом услышать, прежде чем мы двинемся вот к преподавательской деятельности, потому что э, а ты очень объемный такой творческий человек и хотелось бы вот еще про образование я твое. Ты так знаешь, сейчас такой копье в одну сторону. Потом в другую, тему интересней. Я заканчивала институт современного искусства актерский факультет у мастера родомысленского Евгения Вениаминовича. Это мастер очень талантливый человек, театральный деятель, режиссер сын Вениамина Родомыслинского, который в свою очередь на черно-белых фотографиях жмет руки Станиславскому. Почему? Потому что он был ректором МХАТа, вот того самого большого и всемогущего, откуда вся наша театральная традиция родилась. Поэтому своим образованием я очень горжусь, даже несмотря на то, что я тоже пробовала перепоступать на втором курсе, потому что мне хотелось найти какое-то другое место, может быть, на музыкальный театр перепоступить. Но судьба распорядилась так, что с крайних испытаний, как конкурсы, там, ну, всякие вот эти вот собеседования уже у меня были прям такие, вот, что мои документы были уже не в Институте современного искусства, а там в Щуке, например. Но не получилось такой сделать бросок, и я вернулась в УСИ, и там уже доучилась до конца. Закончилась красным дипломом, снялась в первых своих коротких метрах, и вообще радуюсь, что так все сложилось, потому что у меня очень были классные мастера, классные однокурсники и хороший бэкграунд. Ты у нас актриса, ты у нас э, музыкальный педагог, э, педагог по вокалу, ты у нас, э, в общем, творческая личность, да, актриса. В общем, актриса, певица и педагог. И сейчас мы углубимся в конкретику. А именно, мы сейчас углубимся в твое э, актерское э, портфолио, в твою актерскую историю. Я не зря спросил про университет, потому что следующий вопрос это э, если где-то первое заснятая на видео какая-то театральная постановка, в которой ты участвовала, и вот которую ты можешь показать. Вот что бы тебе сейчас сквозь года, взглянув на прошлое, хотелось бы показать. Понятно, что мы относимся к себе достаточно самокритично, и я, например, когда на свое творчество оглядываюсь многолетней давности, я думаю, ой, не надо это слушать, это вся фигня, но на самом деле многим очень интересно, с чего ты начинала и твои какие-то первые постановки, может быть съемки в фильмах. Что мы можем сейчас посмотреть, скажи, пожалуйста? Ну самое забавное, мне кажется, это показать вообще мое первое выступление на телевизионном конкурсе, потому что на YouTube есть запись 96 -го года. Если ты сейчас наберешь на YouTube, например, Дарья Зубова, да, Ежик резиновый наберешь. Ты видишь, как Даша поет как раз, когда ей 6 лет. Пока мы закроем твой инстаграм, к нему обязательно попозже мы вернемся. Итак, поехали! Вот, смотрите, первые мои четверки, тут не все пятерки, потому что понятно, что интонация у меня не везде была нужная. Я вот не узнал бы тебя, на самом деле. Качество да, просто не очень, на самом деле. Мне кажется, оно как-то сжимается. Вот. Но так это... Ну, заметно, почему. Там щечки, носик, все заметно. Все, все мое при мне. Я думаю, что родители очень хорошо узнают своих детей. Скажи, пожалуйста, кто твои родители, если это не секрет, и повлияли ли они как-то на твое творчество, на твое становление, на твою идею стать актрисой или певицей или педагогом? А где родители живут, и как часто ты с ними видишься? Ой, я очень скучаю по моим родным, потому что из-за пандемии я не могу так летать часто, как раньше. Конечно, они очень повлияли на мое становление. Я могу сказать, что очень счастливый ребенок был, потому что мне давали выражаться, давали заниматься тем, что я любила и люблю. И никогда мне не воспрепятствовали, потому что я зачастую знаю, что вот этого да, художника в маленьком да, ребенке на корню пресекают родители. Но, к счастью, в моем в случае... Моя мама и бабушка, они были на моей стороне. Вот. Я росла в женской семье. Моя мама экономист, но она очень творческая с точки зрения рукоделия. Она очень хорошо вяжет. У нас есть бренд вязаных вещей, аксессуаров. К маме муза прилетела. И мы очень много моих коллег в театре обвязали в свое время. Вот. И это, мне кажется, очень такой теплый момент, который который тоже меня всегда очень согревал и согревает на расстоянии до сих пор. Вот Моя мама живет в Москве, моя бабушка живет на Смоленщине еще, это моя родина, там я родилась. Бабушка тоже очень оказала большое влияние на мой рост мое взросление. Именно она меня водила и на бальные танцы, и на кружок вокала, и всегда поддерживала меня. И даже в 16 лет записала меня в студию камерного театра. И так, таким образом получилось, что именно она заложила любовь к театру во мне в тот момент, потому что э, сама я больше интересовалась музыкой, выступлениями именно такого эстрадного жанра. Вот. Поэтому, конечно, моя мама, бабушка, я им безумно благодарна. У нас такая женская power, такая женская сила, и я с гордостью продолжаю наш род и очень-очень рада, что так все получается. Вот Мой отец живет тоже на Смоленщине, где и бабушка, то есть это тоже моя родина, но мы с ним поддерживаем очень тоненькую связь, тонкий контакт. Я его нашла после нашего большого перерыва в общении спустя 20 лет потому что они развелись с мамой, когда мне было четыре, а потом у нас не было контакта вообще. И я его нашла, когда мне было 25 лет, мы восстановили связь, но она, думаю, как вы все можете предположить, не такая крепкая, как с теми людьми, с которыми я развивалась, которым я доверяла, которые меня воспитывали. Вот. Но отношения у нас хорошие, все обиды прощены, как бы все уже осталось позади, и это очень тоже помогло все время дальше продолжать расти, развиваться и, и быть сильной и с характером. Mm -hmm. Да, очень проникновенная история. Но вот как мешает ли тебе расстояние общаться с родителями? Потому что, насколько мы уже поняли, ты переехала в Амстердам, об этом опять еще. еще позже поговорим. А, насколько вы часто видитесь? Мама, наверное, скучает по тебе? Конечно, мы скучаем друг по другу. Я могу сказать, что я до пандемии летала каждые два или три месяца, потому что у меня контракт еще с Театром нации в Москве, с мюзиклом «Стиляги» я связана. Но из-за пандемии, из-за всех этих сложностей, с кучей коронатестов для каждого вылета, полета обратно, я сейчас не так часто летаю, но мне удалось в январе посетить мою семью. Я приехала на новогодние праздники, и, конечно, это была огромная радость. Мы год не виделись, и это было очень радостно, когда мы могли просто друг друга обнимать, радоваться, делиться новостями, мыслями. Это было очень непривычно и очень тепло и грустно одновременно, потому что, потому что опять непонятно, когда я вновь смогу да, прилететь. Следите за новостями и увидимся в следующих эфирах. Всем пока. Подписывайтесь. Да, -да, -да. да, лайки, комментарии. Вот вам еще покажу Дарью напоследок. Можешь помахать всем ручкой. Все, друзья мои, воздушные поцелуи и до скорого.